Здравствуйте, с вами Мир кунг -фу и Мастер Шао. Я приветствую вас на нашем канале, и мы продолжаем беседу о том, что же такое кунг -фу. Я хочу изменить ваше мнение об этом очень серьезно, потому что большинство людей представлениями только из фильмов, из каких-нибудь шоу, передач или программ. На самом деле кунг -фу позволяет вам быть здоровыми, сильными, ловкими, совершенствовать себя не только в телесных практиках, но и работе сознанием. Конфу никаким образом не относится к спортивным техникам, не соединяйте его с Ушу или другими боевыми искусствами. Конфу было создано мастерами с одной целью – здоровье и долголетие. И поэтому основная цель, которую мы преследуем, преподавая вам, – это здоровье и долголетие боевыми искусствами мы знакомим и это определенный класс, класс воинов, которые готовятся именно как воины. Поэтому приходите в наши классы в настоящем настоящим конфу, с монастырялов Ушом XVI века на наших занятиях. До новых встреч, с вами мастер Шао.